Уважаемые коллеги, продолжаем осваивать премудрости доски мира. И сегодня я хочу показать вам, какие возможности сохранения созданных вами материалов вы получаете на бесплатном базовом аккаунте. Если у вас много материалов на доске, и вы их сделали больше для презентаций, во время лекций или мастер-классов, то очень удобно сохранить их в формате PDF многостраничным. Покажу вам это на примере материалов моего курса по разработке ролевых игр. Вы видите, что сейчас перед вами очень большое количество фреймов. Нам необходимо их сохранить в формате PDF, чтобы затем длиться этими презентациями или показывать с большого экрана, если я нахожусь в оффлайн-аудитории. Сохранить как PDF мы можем только фреймы, не отдельные объекты. И очень важно, чтобы они не были на замке. Снимаем все замки, если они присутствовали, и начинаем выделять необходимые нам для сохранения фреймы. После этого нажимаем на три точки верхней панели управления и выбираем функцию Export as PDF. Сохранить в формате PDF. Нам предлагают только один вариант, Small File Size, то есть файл будет небольшого размера, Возможно, это отразится на качестве, но мы посмотрим с вами после на результат. Скорее всего, он нас устроит. Чтобы получить более высокое качество, необходимо либо оплатить аккаунт, либо получить бесплатный аккаунт для образования. Экспорт. нажимаем на синюю кнопку. И через несколько секунд у нас готов файл PDF. Давайте мы его откроем и посмотрим на результат. Мы видим, что у нас несколько страниц в альбомной ориентации. На мой взгляд, качество очень хорошее. Пролистаем дальше. То есть, несмотря на то, что они пишут, что размер небольшой у файла, мы сохранили очень хорошего качества и можем пользоваться этими презентациями, например, на большой экране в офлайн-аудитории. Рассмотрим другие способы сохранения. Мы можем сохранить всю информацию на доске, используя вот такую кнопочку «Стрелка вверх». Она находится вверху сразу рядом с названием нашей доски. Нажимаем, давайте пройдем по всем функциям и посмотрим, какие из них доступны на бесплатном базовом. Save as image – сохранить как картинку. Размер также только небольшой предлагают, но он, так скажем, средний небольшой. Мы выбираем ту область, которую мы хотим сохранить на картинке. Конечно, если мы ее сделаем вот так побольше, то, соответственно, будет, будут более мелкие детали хуже просматриваться. Еще один вариант «Также сохранить как PDF» в данном случае сохраняется абсолютно все. Все фреймы в порядке хронологическом, в порядке их создания. Но обратите внимание, что если у вас есть фреймы в рамках базовых фреймов слайдов, то они тоже сохранятся как отдельные страницы, и далеко не всегда нам это нужно. Поэтому функция «Сохранить как PDF» всю доску – Хорошо работает тогда, когда вы точно знаете, что фреймы у вас только в формате слайдов, и их не настолько много, чтобы да, долго сохранялась эта доска, потому что тут у меня очень большой объем. Посмотрим следующую функцию. Сохранить как шаблон, всю доску как шаблон. Но это сделать невозможно на базовом бесплатном аккаунте. Я вам в следующем видео покажу, как это можно сделать на аккаунте для образования, также бесплатном, или это доступно на платных аккаунтах. Следующий вариант сохранения – это backup, то есть сохранение копии доски, на всякий случай, для последующего восстановления. Но также эта функция недоступна на базовом бесплатном аккаунте. Рассматриваем следующую функцию – сохранить как файл Excel. Сохраняется достаточно быстро, но посмотрите, что мы получаем в результате. В каждой строчке у нас есть текстовая информация. То есть все, что мы текстом написали, на стикерах, в рамочках, все это сохраняется в порядке хронологическом. Для наших целей это может быть не столь актуально, но если у вас действительно много текста, пробуйте и такой вариант – сохранение формата Excel. Embed – встраивание, например, ваш блог, ваш сайт. Здесь нам сразу обозначают ограничения. Это доска. Личная, то есть я ограничила ее просмотр, поэтому если я ее даже и встрою, то ее смогут увидеть только те, кому я дала разрешение. Пока я не изменю настройки и не открою доступ всем, ее не смогут увидеть посторонние люди. Я выбираю стартовый вид, который видят входящие на мой сайт люди. Вот я могу сделать такой. Done. Готово. И во втором пункте нам предлагают вариант размеров. Мы можем увеличить или уменьшить w, ширина h высота нашей доски, а справа код iFrame, код встраивания. Скопировав код встраивания, мы затем переходим на свой сайт и в панели администратора в нужном месте добавляем этот код в HTML-код сайта. Сохранить на Google диск. Эта функция подразумевает связку с Google диском, поэтому сейчас Доска мира просит у меня разрешение на просмотр, и скачивание файлов, удаление всех файлов, тех, которые используются с этим приложением. Справа внизу я даю разрешение. И сейчас у меня на доске появляется сообщение о том, что моя доска сохранена. Сохранена она в виде специального формата мира на моем Google диске. Затем, как только мне необходимо будет снова до получить доступ к этой доске, я могу через диск зайти на нее, нажав вот на иконку, которая там сохранится. При этом все обновления, которые я внесу сюда, на Миру, сохранятся на Google Диске, то есть будет синхронизирован файл на Google Диске с тем, что здесь. Следующий вариант сохранения указан как Attach to Jira. Это приложение для управления проектами в командах. Я им не пользуюсь. Я так понимаю, что это аналог Trello. Здесь рекоментировать не буду. Send to interactive display отправить на устройство, которое воспроизводит в интерактивном режиме в большой аудитории. Вот тот то типа интерактивной доски. Необходимо знать специальный код. Обычно используется в больших корпорациях или в крупных учебных заведениях.